Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик ⁇ Железная собака ⁇ с мощностью двигателя 15 сил. Установлен также реверс-редуктор с дистанционным переключателем на руле. Букс представлен на 600-й гусенице, на широкой. Подвеска подпружиненные цельно-резиновые колеса для передвижения по грунтовым дорогам, болотистой поверхности и в эксплуатации весна-лето-осень. Звездочки стоят 11 на 26 также с буксировщиком идут сани волокуши. Уезжает все это транспортная компания «Энергия». А мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника с города Охах. Всем спасибо за просмотр. Пока.